Божья любовь как свет солнца. Она прогоняет любую тень, любую тьму. А если спрятаться, Нужно тренироваться. Застежка, наверное, ослабла. Кто-то его взял, говорю тебе. Я случайно потеряла одну важную вещь. Я пришла помочь. Я ангел-хранитель. И то, что ты ищешь? Лежит в саду. Где ты это нашла? За сараем. Лия. Тебе нужна помощь. И мне нужно кое-что. Мое имя. Прошу, уйди. Уходи. И не приходи сюда. Где ты это нашла? В разных местах. Как? Некоторые вещи... Не волнуйся. Все будет хорошо. Лучше не находить. А потом, неожиданно, я будто попала в зазеркалье. Они следят за тобой. Мне в голову приходят плохие мысли. Мне тебя жаль. Ты ненавидишь всех. Отпусти ее. Она хочет, чтобы ты умерла вместо другого ребенка. Переулок мученец.